Добрый день! Сегодня мы разберем сварку вертикального шва. Для сварки углового вертикального шва в положении снизу вверх возьмем две пластинки малоуглеродистой стали толщиной 4 мм. И очистим их от ржавчины и грязи. Особенно тщательно это делают при сварке электродами с основным покрытием. Я использую аппарат с цифровой индикацией силы тока. Соединим вместе две пластинки. Для этого можно использовать струбцины или несколько коротких сварочных швов прихваток. В данном случае я использую две прихватки длиной по 10-15 мм с одного и с другого конца детали. Даже после сварки коротких швов никогда не забываем, что деталь очень горячая. Используем сварочные краги, либо ждем пока металл остается. Как видим, угол между пластинками равен 90 градусов. Обращаю ваше внимание на то, что между пластинками отсутствует зазор. Простейшие малонагруженные конструкции типа дачных заборов, ограждений садовых грядок допускаются сваривать без полного проплавления кромок. При сварке деталей в нижнем положении угол между электродом и держателем составляет 90 градусов. При сварке вертикального шва снизу вверх увеличиваем угол до 105-120 градусов для удобства сварки. Угол между электродом и пластинками должен составлять 45 градусов. Во время сварочного процесса обязательно контролируйте положение электрода. Также, заканчивая первый участок шва и начиная второй, нужно удостовериться, что электрод находится под углом 45 градусов. Только в этом случае получается шов с правильной геометрией, с одинаковой прочностью по всей длине. Теперь мы можем приварить наш уголок к основанию. Обращаем внимание, что даже для коротких швов необходимо одевать краги и сварочный костюм. Электрод ведем углом вперед и вверх, поддерживая угол между электродом и деталью в промежутке от 65 до 80 градусов. Желательно, чтобы при сварке рука сварщика неизменно поддерживала взятый угол на всей длине шва. Самый распространенный и универсальный способ ведения сварки вертикального шва снизу вверх – сварка елочкой. Дело в том, что манипуляции кончика электрода по детали напоминают виртуальную елочку. при этом необходимо постоянно контролировать первое – длину сварочной дуги, второе – угол между электродом и деталью в вертикальной и горизонтальной плоскости, третье – скорость перемещения электрода и время задержки у кромок. Разновидностью проведения сварки вертикального шва снизу вверх может быть сварка по спирали. В этом случае кончик электрода описывает движение, напоминающее спираль. Здесь также необходимо контролировать все вышеупомянутые параметры, Неважно, как вы варите, главное качество шва. Техника сварки третьего участка шва является неправильной. Электрод перемещается вверх с большим шагом, без задержки на сторонах детали. В этом случае сварщик слабо контролирует длину дуги и углы наклона электрода. Шов получается с неправильной геометрией и низкий по прочности. Для сварки углового вертикального шва снизу вверх используем электроды с основным покрытием. Я использовал электроды Arlicon Special диаметром 2.5 мм. Они являются полным аналогом электродов UONI 1345. Подключение плюс на электроде. Токи сварки 62-66 А. Сварку проводим техникой елочка. Суть метода состоит в перемещении кончика электрода от точки 1 чуть вперед и вверх к точке 2 а затем к другой пластине в точку 3. Посмотрите, как перемещается электрод в плоскости. Кончиком электрода рисуем открытый треугольник, а затем чуть подаем электрод вверх и снова рисуем открытый треугольник. Иногда я слышу, что этому сложно или невозможно научиться, но это простые механические движения, и если задаться целью, то процесс можно автоматизировать. Подумайте о том, что некоторые швы сваривают роботы, которым просто задали определенную программу. Еще раз повторю, на что обращаем внимание при сварке. Первое. Свариваем шов короткой дугой. Второе. Обязательно задерживаем электрод на левой и правой стороне на короткое время. Третье. Поддерживаем равномерную скорость сварки или шаг перемещения электрода вверх. Четвертое. Контролируем углы наклона электрода в вертикальной и горизонтальной плоскости. Сварка – это постоянная практика. Со временем вы не будете задумываться над этими действиями, как не задумываясь переключают передачи в автомобиле. Заварив первый участок, посмотрим, что получилось. Мы видим так называемый кратер – овальное окончание длиной около 5 мм. Для быстроты очистим от шлака только эту часть шва. Затем, сменив электрод, начнем сварку второго участка шва. Второй участок шва будем сваривать по спирали. Еще раз повторю, что техника сварки не важна, важен результат. Если результат всех устраивает, то можете сваривать как угодно. При сварке мы совершаем не только поступательные движения электродом вверх, но и боковые перемещения. Без боковых перемещений шов получится чрезмерно выпуклым или горбатым. Конечно, прочность соединения в этом случае будет весьма мала. Не бойтесь делать небольшие боковые движения. Как и в первом случае, отбиваем шлак на кратере шва и продолжаем сварку третьего участка. Обращая внимание на то, как НЕ следует вести сварку. Никогда не нужно делать резких быстрых поперечных или поступательных движений электродом. Внимательно осмотрим все три участка шва. Сразу бросается в глаза, что первые и второй участки выглядят неплохо, а с последним не все в порядке. Напомню, на первом участке мы выполняли сварку методом елочка. Обращаю внимание, что шов получился с минимальным усилением или выпуклостью. Сварочная дуга хорошо прогрела боковины детали. Второй участок имеет немного более выпуклую поверхность. Это говорит о том, что при движении мы больше прогревали центр деталей и быстро уходили от краев, хотя в целом геометрия вполне удовлетворительна. При взгляде на последний третий участок сразу видна повышенная чешучатость и неравномерная форма шва. Нужно было уменьшить ток, чтобы лучше контролировать движение. Всего наилучшего и успехов в сварке!